Всем привет! Меня зовут Андрей Белевич. Спасибо, что зашли на мой канал. Сегодня мы поговорим о том, как вносятся рейсы в систему сам МК. Прежде всего нам необходимо проверить классификаторы географии. К слову сказать, с недавних пор в географию переместили порты. Раньше они были отдельным пунктом в классификаторах. Перед заведением рейсов убедитесь, что ваша страна вылета и города вылета уже занесены в систему. А также убедитесь в том, что ваши аэропорты тоже внесены в систему. Хотел бы немножко заострить внимание на необходимостях вносить точные аэропорты отправления партнера. Как правило, принимающие компании не занимаются продажей билетов и зачастую их вообще в принципе не интересует. Из какого конкретно аэропорта отправления, Там Москвы, в Москве их три, турист отправился. Соответственно, для нас не сильно интересно, будет ли это Домодедово, Шереметьево, мы просто укажем Москву. Зато принимающую сторону будет очень интересовать, в какой именно аэропорт в нашей стране прилетит этот борт. Поэтому тут мы должны четко указать, что именно за аэропорт это будет. С этими аэропортами бывают разные ситуации. Допустим, рассмотрим ситуацию на Пукете. На Пукете аэропорт состоит из двух терминалов, Доместик и International. Как такового смысла разделять эти аэропорты я не вижу. Ну, просто не вижу, потому что э, здание даже одно. То есть нам не нужно ехать, например, как в Сингапуре, от одного здания к другому. Или, допустим, как у нас в Дубае, когда терминалы поделены по зданиям, и между этими зданиями нам необходимо каким-то образом перемещаться. Когда мы заносим аэропорт, очень важно указать несколько вещей. Первое, в каком он городе будет находиться. Второе, это код аэропорта. Потому что на этот код аэропорта потом будет ориентироваться оперейшн. А также полное название на русском и на английском языке. Но, как правило, мы указываем все это на одном языке, а на английском. Еще одним хорошим советом по поводу аэропортов является выбор города. Если у нас в рамках региона заведено множество городов, ну например, зонирование по пляжам или зонирование по районам города, то было бы здорово создавать один единственный город, например, Дубай или, например, Пукет, для того, чтобы к этому городу привязать аэропорты в будущем не путать. Также этот служебный город будет потом использоваться для системы онлайн бронирования, чтобы правильно и красиво показывать партнерам и туристам город их путешествия в системе онлайн бронирования. Когда мы убедились, что все наши города вылетов и аэропорты добавлены, то нам необходимо проверить. Ну, вообще, в принципе, это делается один раз. Классификаторы, транспорт. Я, как правило, добавляю один единственный тип транспорта. Самолет, kinds of transport, то же самое, классов of seats. Ну, по сути, как таковая вещь, это не нужно до тех пор, пока вы не занимаетесь продажей. Если у вас есть потребность продавать внутренние рейсы, разделяя их на тарифы, ну, например, у вас есть тарифные классы, которые пришли в тарифные сетки от авиакомпании, то, естественно, есть необходимость добавить сюда все классы мест, причем с явным указанием, так как они называются у транспортной компании, и, соответственно, этому уже выставлять цены продажи, которые настраиваются в разделе контракт flight Price and Locations». Но ну, давайте к этому немножко позже вернемся. Как я и сказал, да, самая упрощенная схема, мы добавляем «Airplane», добавляем «Airplane», все. На этом история с этим классификатором считается закончена. Контракт. Слайд. Что это такое? Это сборище всех рейсов. Основной справочник, в котором они живут. Чтобы добавить новый рейс, жмем кнопку «плюс» внизу экрана или «инфер» на клавиатуре, кому как удобнее, я обычно пользуюсь последней, и добавляем название рейса, реально его номер. FD357. Допустим, если FD357 является транзитным рейсом, который летит за одним-единственным номером, но через какой-то транзитный пункт, ну, допустим, как в Таиланде это периодически бывает, рейсами из Бангкока — ну, в Сингапур, допустим, через Самуи. То есть он летит FD357, допустим, на Самуе и FD357 летит в Самуи до Сингапура. То мы выставляем сюда сегменты, еще в скобочках дополнительно. То же самое копируем в Name. А в нам необходимо поставить 357BU, допустим. Таким образом, мы на уровне короткого названия тоже будем ориентироваться. Дальше добавляем транспорт. В нашем случае, конечно же, это будет самолет. Companies, ну, допустим, Air Arabia, неважно. Вот э, на данном случае я просто делаю тестовый рейс, поэтому название авиакомпании, номера рейсов, время прилета, вылетов совершенно не играет роль. Зато очень важную роль играет направление рейса. Direct и Back. Эти самые направления являются определяющими для того, чтобы правильно рассчитать трансферную программу. Давайте сразу возьмемся за правило определяющие. Как мы можем понять, какой это тип самолета? Все самолеты, которые извне прилетают в нашу страну, это Direct. Все самолеты, которые из нашей страны улетают извне, это Back. То же самое нужно делать, в общем-то, и для внутренних рейсов. Но с внутренними рейсами достаточно сложно определить, что будет являться прямым, а что будет являться обратным. Потому что, как правило, наши все переездные программы строятся и в ту, и в другую сторону. Но лучше всего, конечно же, определять сразу. Если мы готовим рейс, который летит Панкока на Самуи, то выбираем Дарек, Потому что в самую потом мы будем улетать куда-то и, предположительно, обратно в Бангкок. То есть надо проанализировать наши аэропорты и понять, в каких именно направлениях чаще всего выполняются рейсы внутренние. Укажем аэропорт прилета и вылета. Так как это слайд директ, то мы, соответственно, указываем внешний источник, так как рейс. Интернешнл пока заводим. Москва. Выбираем аэропорт. Как я и говорил, для всех внешних направлений нам вполне достаточно выбрать одну единственную точку. В нашем случае город Москва, аэропорт Москва. Ну, для меня неважно, во всяком случае, откуда они прилетят. Таун. Дубай-Дейра. В этом городе у нас лежит три аэропорта. Выбираем терминал 3. Время отправления из Москвы. Для меня, собственно, не важно, потому что мне гораздо важнее время прилета, поэтому я его и укажу. 15.30, допустим. Выбираем дни, когда этот рейс выполняет. Чисто теоретически, для того, чтобы не сильно усложнять всю концепцию, то указываем все дни, потому что вокальное расписание, в принципе, для компании имеет свойство меняться, и каждый раз пересчитывать эти расписания тоже, в принципе, достаточно затруднительно. Поэтому... Если вы не придираетесь со всей педантичностью к правилам внесения рейсов, то можно указывать эти рейсы на все дни недели. Если мы поставим статус Domestic Flight, то, соответственно, этот рейс будет считаться внутренним. Actual – это статус активации этого рейса, что он действителен и еще используется. For Sale означает, что данный рейс может быть продан из заявки. Days inway. как правило, до тех пор, пока мы не продаем наши рейсы, нас это не сильно интересует или у нас нету сложных программ допустим которые требуют перелета допустим мы продаем с вами тур бангкок дубай время вылета из бангкока будет у нас допустим 11 часов вечера время прилета в дубай будет у нас к примеру 7 часов утра соответственно мы выставляем время вылета из soundfront который я назвал и прилета который я показал а также дней в пути указываем столько, сколько нам необходимо. Но это необходимо только для того, чтобы правильно в заявках рассчитывать потом авиаперелеты и проживание в гостиницах. Как правило, для организации основных рейсов, особенно International, ну, то, что нас в общем-то интересует только по определенным параметрам, это все поле не используется, потому что оно в итоге приведет к некоторым трудностям в оформлении заявки. Delight используется для ограничения продаж блоков номеров. Так как сам инкаминг позволяет продавать билеты и блоки на эти рейсы, то здесь мы имеем возможность также их ограничить по дням до вылета. Здесь же мы указываем бесплатный билет на возраст. Class of seats. До тех пор, пока мы не продаем билеты, нас они не интересуют, но как только мы их начинаем продавать, то сюда мы перечисляем все, что мы добавили в fire Transport. Back Flight. Вообще, в принципе, он используется только в заявке, и только для того, чтобы автоматически подключить обратный рейс в бронь. Как правило, данная настройка будет весьма актуальна для чартерных рейсов. Когда все прилеты идут за одним номером, все вылеты за другим. Ну или у нас идет цепочка, которая один номер прилета в нашу страну, второй номер вылета из нашей страны. И это как правило. Во всех остальных случаях мы выбираем обычно No Backslide, для того, чтобы система нам не добавляла лишних строк. Если же все-таки нам нужно, то у нас есть три варианта. Это Choose Existing, это имеющийся рейс, Choose and Edit, соответственно, выбрать и изменить, и Create New, это создать новый. В случае, если мы выберем Create New, после того, как мы нажмем Finish, система автоматически откроет нам то же самое окно, но перевернется все наши полетные детали, то есть города, аэропорты вылета и города прилета. Я нажму Finish и сохраню. Давайте посмотрим наш рейс. Обязательным атрибутом является local schedule, в котором мы должны указать полетное расписание, по которому этот самолет двигает. Как правило, существует два пути. Первое, мы усложняем, второе, мы упрощаем. В упрощенном варианте все выглядит так. Мы задаем период проживания сегодня, по, чтобы много лет не возвращаться, 31.10.2030, допустим, мы указываем дни, в которые этот самолет летит, он подтягивает сюда из описания рейса. Можем создать Create Record for each day, то есть на каждый день в рамках этого периода будет создан свое отдельное расписание. Но этого делать не стоит, потому что у нас в принципе диапазон большой, поэтому ограничимся одной строчкой. К тому же, что Local вполне себе легко редактируется из Operation Trans, поэтому пока оставим как оно есть. Места отправления и прилета они поставились Автоматически Days and way мы также не пробуем. Все создали и забыли В более сложном варианте мы, конечно же, указываем подробное расписание То есть мы выбираем конкретную дату Мы можем выбрать диапазон дат, указать на конкретные дни Создать Create for each Days Выбрать конкретное расписание для каждого дня Можно, но это сложно и по каждому рейсу придется контролировать Поэтому чаще всего используется самая упрощенная схема Которая позволяет при необходимости отредактировать это все, как я говорил, из Transport Operation. Как добавляются самолеты в заявку? Добавление происходит кнопочкой плюс. Выбираем flight, выбираем наш только что добавленный рейс. Классов Seeds, он по любому теперь предлагает это выбирать, поэтому я и говорил нет смысла в принципе заполнять. Но опять же пока вы не продаете. Выбираем самый стандартный эконом класс или эконом Y, Кому как нравится тут так и делает. Так как у нас рейс поставлен Direct, то система автоматически взяла Depatch Date и Arrival Date, равную нашему тур, турбигину. Также подтянулось время вылета и время прилета. Естественно, что система не посчитает наших цен, так как мы их не внесли. Но даже если нам необходимо совершить продажу этого билета, то мы можем вполне себе выбрать manual price, в том и в другом случае указать конкретную цену, указать, если нужно, комиссию партнера и деталь. Там, 250 умножить на 100. и цену покупки тоже. Также нам необходимо будет проадминистрировать инвайсирование данной услуги. Мы должны включить этот заказ в инвойс от сапплайера и в инвойс партнера. Если у нас рейс стоит для продажи, то он по умолчанию будет включен во все инвойсы. И жмем кнопку «Сохранить». Бэкфлайт not found, потому что мы сказали, что нету бэкфлайта. И заводим трансферы, посмотрим, как они будут взаимодействовать. Дубай-терминал 3, так как у нас самолет прилетает в Дубай-терминал 3 и едем мы в отель. Здесь мы проверим, как именно подвязались наши рейсы. То есть мы видим, что он в Дубай-терминал 3 прилетает и едем в Ажман Значит, у нас все поставлено правильно. Вот эта система, она придумана для того, чтобы по максимуму защитить от ошибок. То есть, допустим, мы не знаем точно, в какой терминал прилетает наш рейс. И мы выберем, допустим, Дубай-терминал 2. Но система все равно нам показывает Дубай-терминал 3. То есть таким образом мы можем проверить себя на наличие ошибок. Давайте посмотрим на то, как это отобразилось в оперейшене. Соответственно, мы видим транспорт, прибытие, рейс, откуда куда мы едем, название аэропорта, ну в общем все необходимые нам детали. Если у нас изменилось время прилета рейса или время вылета рейса, то изменить его Local Schedule мы можем прямо из этого окна. Для этого перейдите в раздел Tools – Change Flight Schedule. Здесь мы можем указать, во сколько самолет прилетает. И жмем ему ОК. OK. Все новое время прилета зафиксировать. Также мы его видим здесь. Contract, Flights, Local Schedule. Система сама разнесла эту строчку на эту дату, указала ему день прилета и время. Поэтому заморачиваться изначально с детализацией всех этих рейсов, времени рейса и дни недели, в принципе, как с колонией. Где еще используются эти дни прилета? В принципе, если вы используете новую версию онлайн-бронирования с явным указанием конкретного рейса, без возможности указать это на уровне какого-то примечания и выбора времени прилета, то, опираясь на вот эти дни, система будет предлагать подходящие рейсы. И если вы вдруг не найдете там своего, ну, соответственно, поймите раздражение и недовольство ваших партнеров. Давайте посмотрим, что живет в слайд Price прайсом если мы продаем рейсы, то, соответственно, нам необходимо внести их цены. Цены покупки и цены продажи вносятся в уровень. Что из себя представляет вот цены покупки? Мы указываем наши рейсы, выбираем места, указываем партнера, у которого мы покупаем это все. Если мы покупаем у Аэрорабии билеты, то, соответственно, подставляем сюда стоимость Аэрорабии. Если мы покупаем у какого-то поставщика этих билетов, допустим, консолидатором рейса является Аникс Тур, то, соответственно, мы сюда подставляем партнера Аникс Тур, а не авиакомпании. Потому что авиакомпания у нас указана уже в самом описании рейса. Партнер является определяющим полем по выставлению инвойсов. Указываем период, указываем Reservation период, указываем, для каких туров по длительности будет актуальна цена, стоимость за взрослого, указываем валюту, также указываем первый ребенок, но ну, в этом случае не первый, скорее всего, ребенок, а будет старший или младший ребенок, но ну, не суть. И, соответственно, жмем ОК или добавить. Та же самая история с сейл прайсом, но здесь немножко побольше возможностей, так как мы должны указать либо партнера, либо группу, или маркет. Но суть остается такая же. Что касается ввода блоков номеров, мы выбираем рейс, выбираем классы мест из списка доступных, указываем сапплайера, который представляет период действия блоков, локейшн commitment коммитмент, элотмент. Соответственно, commitment, как правило, это жесткий блок, элотмент это мягкий блок. Выберем элотмент, количество поставим там произвольно. Здесь же мы можем распределить блоки на партнера. Если у нас не стоит задача указать конкретную туркомпанию, то партнер общего блока это мы. Указываем begin date такие же, как там. Указываем дату окончания такая же, как там. Элотмент, amount 5. Все. Жмем ОК. OK. Но опять же, если у нас стояла задача распределить по компаниям, то нам необходимо было указать, какой компании сколько мест мы отдаем. Вот мы их видим здесь. И давайте попробуем посадить нашу заявку в блок, который мы только что создали. Убираем наш самолет, указываем бронирование с блока, бронирование с блока. Все, система подключила, все без проблем, сохраняем. Другой то, что проверить наличие мест на рейсах как-то сложновато и затруднительно. То есть вроде бы есть механизм, он находится в репорт, allocation report, flight allocation report. То есть, вроде бы все есть, но он ничего не показывает, даже если мы выберем побольше период. То есть, соответственно, вести остаток мест, либо надо смотреть этот отчет, чтобы сам софт его поправил, либо необходимо вести его каким-то образом руками. Надеюсь, данное видео было для вас полезным. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также, если у вас возникли какие-либо вопросы, я с радостью на них отвечу. Контакты перед вами. Спасибо за просмотр. До свидания.